Добрый день уважаемые трейдеры, вас приветствует компания WinOption Signals И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов Airwolf TF Данная стратегия содержит в себе два индикатора Один из которых является сигнальным и отмечает точки входа в сделку на графике в виде стрелочек А второй индикатор помогает фильтровать сигналы благодаря облаку, напоминающему индикатор Ишимоку также в качестве фильтров выступают локальные уровни поддержки и сопротивления. Также стоит отметить, что данная стратегия является платной и цена ее начинается от 49 долларов, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно. Эта стратегия включает в себя два индикатора. Индикатор Airwolf и индикатор Cortesh. Как утверждает автор данных индикаторов, построены они на трех алгоритмах которые основаны на динамическом ценовом канале и позволяют определять развороты рынка благодаря сигналам, уровням и фильтрам. Но стоит отметить настройки первого индикатора. И один из параметров здесь отвечает за стохастик, А это значит, что данный алгоритм уже не является уникальным. И появляются сомнения, существуют ли другие два уникальных алгоритма. Вполне возможно, что данный индикатор построен всего лишь на одном алгоритме. И этот алгоритм – индикатор стохастик. Несмотря на это рассмотрим параметры данного индикатора Первая группа переменных отвечает за общие настройки, а также алерты И благодаря переменной Magic можно поместить несколько одинаковых индикаторов на один и тот же график А переменная History дает возможность отображать показания индикаторов на большом количестве баров Далее идет настройка цветов стрелочек и также настройка самих сигналов И переменная Per Stochastic отвечает за частоту сигналов и если, к примеру, поменять параметр на 1533, поменяются и сигналы в виде стрелочек. Но параметр 533 является оптимальным, и поэтому лучше всего всегда использовать только его. Следующие параметры также могут повлиять на количество сигналов. И это параметр URSTOCH и DISTANCE. И изменяя параметр URSTOCH, можно добиться точно такого же результата, как и изменяя параметр PERSTOCHASTIC. Далее можно настроить фильтры. По умолчанию фильтр выключены, установлены сигналы только с текущего таймфрейма. Но если вы хотите получать сигналы с других графиков из этого списка, то тогда вам необходимо выключить данный параметр и включить данный. И после этого у вас будут появляться совсем другие сигналы. Но обратите внимание, что данный фильтр и сигналы с других графиков нужно тестировать, чтобы понимать, стоит ли их вообще использовать. Все остальные настройки отвечают только за визуальную составляющую. И остается еще один индикатор под названием «Кортеж», в котором совсем мало настроек. И в данном индикаторе можно настроить также число Magic, которое дает возможность поместить на один график несколько одинаковых индикаторов. Для этого нужно просто поставить в каждом из индикаторов разное число Magic. Также в данном индикаторе можно настроить отображение на количество баров и ширину и визуальные настройки. Теперь можно перейти к обсуждению правил торговли по данной стратегии. Самое первое что хочется сказать о данной стратегии это то что она является трендовой. И именно поэтому необходимо понимать как работает тренд. Подробнее про тренд можно узнать из нашего видео, ссылка на которое находится в правом верхнем углу. Возвращаясь к правилам торговли, для покупки опционов нам необходимо следовать четырем основным правилам. И для покупки опциона Call необходимо, чтобы облако было зеленого цвета, после чего появился зеленый уровень поддержки, после которого появилась зеленая стрелочка. И также подвальный индикатор должен быть зеленого цвета. Помимо этого есть дополнительное не основное правило, которое может увеличить шансы на положительный исход. И оно заключается в том, чтобы подвальный индикатор был выше нулевой линии. И по итогу данный сигнал оказался полностью подходящим нам, и совершать сделку стоит с экспирацией в 6 свечей от текущего таймфрейма Для покупки опционов в PUT используются точно такие же правила, но наоборот И нам необходимо, чтобы облако стало красного цвета После чего появился красный уровень сопротивления и сигнал рядом с ним И также подвальный индикатор должен быть красного цвета И дополнительным плюсом является то, что в данном случае подвальный индикатор также находится и ниже нулевой линии Экспирация не меняется и остается также 6 свечей от текущего таймфрейма. В заключении, как всегда, хочется сказать о том, что какую бы вы стратегию или индикатор не использовали, всегда стоит придерживаться правил money management и риск management, так как даже при последовательной серии убытков это поможет сохранить ваш депозит. И также очень важным является тестирование любой стратегии или индикатора на демо-счету, что позволит понять его слабые и сильные стороны